Всем привет! Вы на канале Саплей. У нас продолжается игра. Sons of the Forest. А, мы нашли второго. Господи. Вот эти звуки, они как выстрелы, мне кажется. А я не могу брать таблетки? Да ты их съешь. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Так, давайте мы сразу об обыщем... Все, смола какая-то. И пойдем искать. Так. А мы же сюда дошли? Или нет? Или что? Или почему у меня там воспитательный знак? Мы же там были. Давайте мы дойдем. Идет дождь. Я там был, точно. Я забирал у него фонарик у этого мужика. Или что? Или я сохранился не туда? Очень странно. Ну, ладно, зайдем еще раз. Ну да, вот же он лежит. Очень странно, я у него был 100% а, Давайте, давайте, давайте Мы пойдем, наверное, сходим На вот эту вот пещеру, которая моргает А еще я хочу найти сразу место для дома Где мы будем жить С моим напарником Кевином Кельвином Тут вроде как Ну, я там видосики некоторые смотрю, да? А, можно себе сделать так, чтобы с тобой жила Вирджиния. Я ее встречал один раз. О. А сколько их там? Их там много. А мы будем с ними драться? А, мне даже он не поможет. Ладно, мы их обойдем. Их там слишком много. Мой напарник, он драться не умеет, похоже. Он только может... Как ребеночек выполнять всякие штуки. Ой, здесь красиво жить. Ну скажите, ну я не знаю. Ну, вроде как красиво. И спуски есть к озеру. Да, в целом, тут везде красиво жить. Так, если подумать. Сейчас мы дойдем, получается, до этой точки. Я не помню, был ли я в ней или нет Но вроде как Прежде чем заходить внутрь Я беру и Ставлю там, ну типа палатку, сохранялку Тут ничего нет Поэтому мы идем Бродим под дождиком Устал, бедолага? Ладно Ладно так, нет. Я не помню, чтобы я здесь был. Но вообще, на самом деле, я еще не смотрю особо э, по этой игре видосы. Боюсь как-то, ну, не знаю, словить... Словить какие-то спойлеры. Мне хочется догадаться, пройти самому все. Поэтому... Как-то так. Так, а это что у нас? А, здесь надо копать. А, у меня лопаты нету. Блин, где лопату достать ну, Ладно Пойдемте к следующим точкам Мы идем Шагаем Я предполагаю, если по пони... ней Если я по ней ударю, она взорвется, да? Не будем пробовать, пожалуй Ладно, мы идем тогда, получается, на вот эту точку Следующую А как-то можно увеличить? Нельзя? Ладно. Эх, жалко, здесь нет своего транспорта. Было бы прикольно. О, белка. Yeah. А, я думал, камень можно подобрать. Большой. Такой чисто в карман себе засунул. Пошел гулять. Такая у нас красота. Красивая графика. Все красивое. Мы идем с топором. Идем спасать нашу команду. Кельвин меня догнать не может. Или он вот там через реку пройти не может. А что если он набрел на лагерь этот дикарей, и они там сейчас его убили? Блин, зачем я об этом подумал? Надо было об этом не думать. Кельвин, пожалуйста. Я надеюсь, ты не глупый человек. И прошел мимо этого лагеря, как сделал я. В целом базу, я считаю, надо строить так. Блин, он не двигается. Может быть, нереально вот тому пришибли? Ладно, сейчас мы сходим в пещеру. А что он, замерз? Сил мало. Оба-на. Я не хочу с ним пересекаться пока что. У меня просто еще оружия нет. Нет, он вроде двигается. оба она. А них здесь что лагерь или почему? Что здесь патрулирует? А. А. О. О. Их двое. Может быть мы их от этого самого, да? А у меня есть бомба. У меня бомбы нету. Боевой топор. А это что за... Он мощнее. Так, давайте мы, наверное... Ладно. Я, я передумал. Все, я ухожу. Я ухожу. Или, или лучше жить на берегу океана. Я даже не знаю, что лучше. Так, мы идем опять к какой-то пещере. Ну, надеюсь, это пещера же. Да, это пещера. Тут же у них что-то проросло. Это кто? Я думал, какашки. Блин, как-то логично, за камнем. Туалет. Кельвин перебрался через реку. О! нафиг я не буду с вами пока драться как говорится пока они меня не трогают я не трогаю их а мы заходим в пещеру опять в нашу дружную пещеру блин а можно в пещере застроить все себе круто было бы да как можно свет пожалуйста погодите а у нас есть фонарик зачем нам свет хлоп и все И мы все видим Так, ну это какая-то квестовая пещера, я думаю Потому что она вот так под... Ой, господи а та... Вот так подсвечивается Да, да, да Это какая-то квестовая пещера Ут and дайнинг Там еда Мы идем к еде Вертолет слышу Ммм, лапша, быстрое приготовление Сухой завтрак Куча мяса, забирай все а, алкоголь нельзя забрать? Блин, я бы шампусика попил Ну да, да, это какая-то квестовая штука Поэтому я думаю, нам нужно искать Будет все а -а -а, Здесь у нас ничего нету Здесь забираем Так, вроде здесь все обыскали А вот это что? кусочек бекона. Вон еще лапша. Она открытая. Ам. мм, Ам. Хлоп. Закинула. Так, взяли арбалетный болт. Это что у нас? Это у нас холодильничек. Тут обычно висит мясо, но почему-то тут висит... Не мясо. Бекончик взяли. Э -э, надеюсь, я тут не замерзну сейчас. Вот эта штука. Блин, мне все интересно, она взрывается или нет. Подождите, у меня есть, получается, что? Маска для чего-то нужна. Я не помню, для чего маска. Во-первых, воды. Ежевичка. Это что? Семена, куста, черники. Где у меня стрелы? Я не вижу. А, вон они, стрелы распечатанная стрела, а сейчас секунду. Мы сейчас кое-что сделаем. Так, две палки вроде бы, э -э веревка и тряпка, да? И у нас получается лук. Нет, у нас получается просто палка. Так, самодельный лук. Две палки. А изолента. Сколько изолента? А две палки. Дальше мы берем Э Стрелу Стрелу Можно его? А как его зарядить? Как его зарядить? Что распечатанная стрела? Нифига не это Не алло А можно как-то его зарядить? Блин я не знаю как Честно. Я хотел стрельнуть в эту бочку, чтобы она рванула. Ну ладно, пойдемте. Попробуем. Может быть, на этом луке нельзя использовать тяжелые стрелы. Я хз. Так, у нас нету света. Все, включи свет. О, о, о Подождите У меня там была стрела У меня есть стрела Распечатанные бумажные что ли какие-то? Ладно, все, поразвлекались и хватит. Лёньте наверх. Интересно, э -э, нужно будет еще поизучать этот лук. Как-то тема лук. Блин, вот эти метки бы... Вот эти метки, кстати, тоже прикольная штука. Кельвин, ты пришел. Вот и Кельвин. Куда ты меня бросил? О, Кельвин, стой, подожди, там олень. Ты спугнул его. Что там у тебя? Нормальность? Сквозь камень бегает. Мы охотники. Ладно. Это все, конечно, весело, интересно и забавно, но нам нужно двигаться дальше. Ну тут везде красиво, тут везде можно дом поставить. Ну типа здесь красиво. Ну красиво же. Так, давайте. Включаем этот. О! Блин. А где она? Кельвин, не мешай. Все из-за тебя. Пойдемте сходим. Я знаю, там задание. он и задание. Там у нас чувак на лодке лежит. Давайте мы сходим до него. Это по прямой просто идти. Попробую все-таки пострелять как-то немножко. Собираем ягодки. Можно? Нет, не можно, ладно. Хотел сказать, можно построить. Смотри, сейчас попаду. Ча! Реально попал. Не, ну в такие цели я могу попадать. Где мои перышки? Убил птичку. Так, мы правильно идем? Нет, вот так идти надо. Сделали бы здесь еще типа север, юг, запад, восток. Было бы вообще круто. То есть я бы хотя бы знал... А в какую сторону надо идти, что делать и так далее. Я хочу подраться с аборигенами. Где вы все? У меня есть лук. Это мы все забираем. Лес нас кормит. Кельвин. Господи, что это за ребенок, за которым нужно вечно следить? Мне некогда следить, ты взрослый человек. Можно ему сказать где-нибудь, стой здесь, я охраняю базу. Капец он отстал. стал. <связь> Лы. Не, ну реально, по факту, да? С зайчика. Охот на зайца. Нет, не получилось у нас охота на заяц. Но это не страшно. Мы сейчас выходим... А как оружие? Оружие можно было бы поменять? Мы сейчас выходим на пляж. Такой прекраснейший пляж. Нам нужно, получается, на ту лодку... Тут у нас есть какие-нибудь? О, господи. О! Ребята, а что вам надо? Быстрее лук возьми. Где лук твой? Я буду с ними драться. Иди сюда. Теперь ты. Извини за руку. Господи, птица напугала меня. Кельвин, ты где? Мы тут сейчас нашли кое-что. Так, стрелу можно забрать? Спасибо. Так, нам нужно сделать костер. Костер делается из палок. Так, убери пока рацию. Ага, у нас есть костер. О них никто не узнал. Ой, надо было ее сжечь. Стой, что ты делаешь? Нет, нет. Зачем? Урах! Что ты наделал? Он съел. А мне можно а, броню скрафтить? А у меня бумаг этой тряпок нету, прикиньте. Серьезно. А, нет, подождите. Есть. Стоп, а что могу сделать из костей? Вопрос. Костяная броня. А, четыре кости, изолента и веревка. Раз, два, три. Четыре. Кости и веревка. А, еще одна кость. Ага. Все, у нас есть кость. А, мы даже на себя надели. Так, собираем новые кости. И крафтим еще одну броню. Раз, два, три, четыре. А, веревки теперь нету. А я веревку могу скрафтить? Ну, типа сам сделать. Раз. Нет, не могу. Броню из листьев могу сделать. Ладно, Кельвин не приходит. Не увидел как мы разнесли ребят работяг вон там круто жить на том наверное, утесе не ну они сами пришли такие я уже сталкивался с такими тоже такой типа я я мирный я никого не трогаю а потом они брали и меня ну мной издевались. Они привязали меня к дереву и заставляли слушать их музыку. Еще одна броня есть. Это замечательно. Это просто замечательно. Так, ну мы плывем по волнам забирать пистолет и в целом, ну, можно, наверное, искать какое-то место для дома но я вот это место хочу думаю, что мы сейчас вот так пройдем на то место на этот утес, и я прям там дом сделаю это будет круто, там и леса много потом мы сделаем горку вниз и будем прыгать с нее в воду. Круто. Что это? О! А! Это акула! Я-я-я-я-я, что-то это? А как я обратно поплыву? Я пистолет не забрал. У него пистолет должен быть. А, вот пистолет. Так, ну все, мы ему ничем не можем помочь. Мы плывем туда туда сразу. Акула уже мной не плывет. О! Я видел ее. Слушай, ты устаешь, серьезно? Если бы за мной плыла акула, я бы по воде бежал бы, наверное. Мне тут вот это место нравится. Там девочка бежит. Вержини. Вирджиния. Вирджиния. Так, оружие надо убрать. Как его убрать? не бойся меня она а метанцы показывают прикольно мы с чайкой довольны Я не, не боюсь все, я ушел, все, я стою. Все, ладно, она убежала. Блин, а как мне? Я просто не знаю, как мне вот взять, чтобы у меня в руках не было вот ничего. Шкуры же нельзя бить. Вержини. Ладно, мы не будем ее трогать. В целом тут у нас есть еда, деньги. О, нет, это не надо больше включать, пожалуйста. А, это мужик наш. Крепление для пистолета, что? А что за крепление? А, его еще улучшать можно? Прикол, ладно Так Стоп Я, конечно, все понимаю Ну, где Кельвин? Кельвин? лишь бы не работать на самом деле очень опасно наверно так идти сейчас по темноте потому что я вообще ничего не вижу то есть мне нужно как-то подняться туда наверх Короче, я предлагаю здесь переночевать. А, брезент. Есть у меня же, да? Да, брезент есть. Хорошо. Дальше палка. О, у меня палок нету. А можно разобрать? Блин, палки нету. Дожился. Реально палки нету хм. Ладно Попробуем все-таки Как-то раздобыть палку Наверное Отлично Это я свечу? Офигеть, у меня фонарик светит Все, я нашел палку Все, можно поспать Надеюсь, Кельвин дойдет за это время он такой Я шел столько времени Так, мы не оставляем улик Но мы идем на ту точку Смотреть, как мы... вы умираете с голода Я не могу умирать из города, У меня есть Ой, какая вкусная Зачем ты ее сырой ешь? Надо запечь, чтобы хотя бы В желудке разбухло все Ой, вкусно-вкусно. Эльвин. Вкусно. Слушай, ты меня реально начинаешь напрягать. Иди сюда. Слушай меня сюда. Ты иди за мной. Всегда. Понятно? Все. Фонарик можно выключить. Что там была за прекрасная женщина? О, ну тут супер прям, мне нравится Сейчас мы, короче, найдем А базу как строить? Я не умею А я туда хотел Вон и Вирджиния ходит Вирджиния! Иди к нам в банду Так, давайте поднимемся наверх. Все-таки, наверное, до палки собирать, которые по пути вижу. Она танцевала Верджине Вирджинии, Это хороший знак. В целом я считаю а может не хорошее место для базы нет я считаю место для базы вот здесь идеальное. то есть во-первых с краю во-первых красиво и во-первых все во-первых ну короче базу здесь нормально строить я считаю давайте попробуем Построим базу. Я не знаю, правда, как строить. Охотничье укрытие. Небольшой бревенчатый домик. 75 палок. Нифига себе небольшой. Кельвин. Для тебя есть работа. Иди давай руби то мои бревны иди свои руби в смысле вы голодны? Опять? Смотрите какой хитрый друг. Он просто их приносит. Он по одной палке еще носит. Ну ладно. Давайте тогда буду рубить, а он пусть носит. стал кельвин сейчас перерыв будем делать давай строить а что на ну, половины половинчатый еще надо мне а подождите Стоп. а сначала типа такие а потом уже такие я понял все все вопросов больше нету я давай носи ну, только ты не пропускай много палок пропускаешь мод строим небольшой домик чисто чтобы была крыша над головой а потом мы уже расстроим Опять погол. А, я не поел. хотел поесть, не поел. Давайте поедим. Это что? Ротен мясо. Испорченное мясо или готовое? Ротен, наверное... Ротен же переводится рот. Нет, она похоже просрочена. Так, ладно. Давай, наверное, надо... поешь, наверное, сухопайка военного. Чтобы будет наверняка... Молодец, Кельвин. Осталось еще 30. Нет! Блин, надо... Я не хотел срубать деревья возле домика. А, кстати, там окон нету, что ли? Блин, там, наверное, окон нету. Ладно, давайте срубим возле дома. Я просто быстро сейчас мне на меня еще свалит. Кельвин! Что со звуки воды как будто это плюхается? Ну не я же один это слышу. Вот это нету. Интересно, не понимаю. Ну допустим туда упали бревна так кельвин здесь мы будем сидеть вот он может соединять и что дальше Да не, мы здесь будем просто сидеть. Это будет наш... Давай, иди работай. О, нифига пенек какой крутой. Ладно, мы не будем его убирать. А что здесь кровь? Кельвин. Ладно, понял тебя. Не смею больше отвлекать. Вот это большое дерево какое-то. Да-да, Кельвин, таскай. Это мое бревно. Иди собирай в другом месте. Ладно, я думаю, надо ему нарубить просто, чтобы он таскал. А это вообще маленькие какие-то. Давай, Кельвин, я тебе нарублю сейчас. А ты будешь таскать Все, Кельвин Ты таскаешь, а я Работаю да ты зачем ты отсюда-то таскаешь? Господи, что за ребенок? Чуть не понимаю, вот эти зачем штуки. Эльвин, как дела? Работаем, нам немножко осталось. Ой, ой, ой. Сейчас немножко как-то это Вот напугался Сейчас мне на домик упадет Все Кельвин Работаем дальше Я, конечно, строю автоматически, но следующий дом я буду строить прям вручную, типа ставить лестницу. То есть, ну, мне вот просто сейчас стало интересно, как это все выглядит. Эй, куда бревно дел? Килин молча работает, наверное, его уже достал. Надо было возле дома не рубить, мне кажется, деревья. Ну ладно, они же наверное вырастут еще. Это все кельвин начал возле дома что рубить так и 25 вот этих маленьких я не понял о тема ой Кельвин А А ты это, что сидишь? А, я могу предмет ему давать? А, я ничего не могу ему дать Кельвин Мне надо, чтобы ты Построил О, заверши постройку Пожалуйста Давай А, чтобы убрать этот фрагмент, я начал использовать С, я понял. О, прикольно, можно с камнем. Как же круто сделали все. Давай, Келлин, я тебе помогу. А, это не те, бревна. Келлин, пости. Ну вот так вот мы построили наш первый домик. Да, скромный. Да, небольшой. Сейчас было бы весело, если бы был такой бац и.. И сломался. А, так у нас вон еще сколько бревен валяется везде. Короче, очень круто сделали, на самом деле. Келин, последние шажки. Давай. Я дам тебе это сделать. Все, готово. Дай посмотрим. Так, ну допустим. <смех> допустим. Нет, ну в целом, мону <смех> какая-то хрень. А ты что тут вообще лежишь? <смех> а вопрос, а как мне сохраниться в нем? Ладно, хорошо. Ты да уйди отсюда. Силы сидит на суку лупается. Нет, подождите. Дом на дереве. Мебель. О, кровать. Кельвин, прости. Тебе нужно уйти. Сейчас себе кровать сделаем. сделаю. Кельвин? Кайфово, да, тебе? Нормально все. Знаешь что? Довольный. Кровать мне сейчас застроит Там, в принципе, ни о чем осталось А вот так нельзя его кинуть? А, только целиком можно кидать? А, нельзя вот так соединить? Почему? Я не понял, Кельвин, ты что там все? Да, не густо. Но мы-то будем жить на улице. Я хотел сделать типа скамеечку вот на этой. Но, видимо, нельзя. Только так можно. Ну ладно. В целом? В целом получилось неплохо. не знаю что я строю а я могу ладно все сейчас уже надо завершать наш э, ролик это я так чисто уже экспериментирую я могу соединить их А нет, не могу я думаю что могу отсюда кинуть туда что-то Кевин, пошел бродить ходить ладно вот такой у нас получился домик спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится эта серия. А, буду рад комментариям. Всем спасибо, всем пока.